Здравствуйте! Представляю вам брокера бинарных опционов FIMPARIM. Компания начала свою деятельность в 2014 году и может заслуженно считаться пионером по развитию инвестиционных продуктов для бинарных опционов. Минимальный депозит у брокера вполне приемлем и составляет 100 долларов. В зависимости от суммы начального депозита, компания предлагает разные бонусы на пополнение – 20, 50 или 100%. Методы пополнения счета у брокера находятся на должном уровне. Кроме ввода-вывода, с помощью кредитных карт присутствуют практически все популярные платежные системы – Paypal, WebMoney, Kiwi и другие. Брокер гарантирует вывод денег со счета на указанные вами реквизиты в течение одного часа. Первый инвестиционный продукт брокера – это так называемый счет фиксированной доходности. Условия приобретения продукта. Минимальный срок инвестирования – 1 месяц. Минимальный порог входа – 500 долларов. Дополнительные условия – инвестор должен выполнить на торговом счете оборот, сопоставимый с суммой инвестиций. Прибыль по продукту – до 10% в месяц. Платформа, используемая брокером, спот опцион второй версии. Возможности платформы позволяют брокеру включить в перечень своих услуг еще один инвестиционный продукт – автоматическое копирование сделок других трейдеров. Так называемый «спотфоллоу» или «социальную автоторговлю». Этому продукту будет посвящена отдельная публикация и видеообзор. Торговая платформа компании может работать со следующими видами бинарных опционов. Обычные бинарные, пары, долгосрочные, турбоопционы 60 секунд, одно касание, лестница или следовать за спотом, копировать сделки лидеров. На платформе представлены более 160 различных инструментов. Валютные пары, сырье, индексы и акции крупнейших компаний. Платформа интегрирован один из самых современных сервисов по техническому анализу финансовых инструментов. Этот сервис имеет огромное количество разнообразнейших инструментов для самого требовательного клиента. Рассмотрим некоторые. Например, построение паттернов или графических моделей технического анализа. В примере показано построение очень популярной модели – перевернутая голова и плечи. Также на графике возможно выделить любую произвольную область и перетащить ее в другие районы графика для сравнения и поиска идентичных моделей. Очень удобный инструмент. В сервисе представлены практически все известные мировые финансовые активы ⁇ акции, фьючерсы, валютные пары, контракты, индексы, криптовалюты и так далее. Естественно, графики этих активов можно рассматривать на разных временных фреймах. Все самые популярные технические индикаторы, как трендовые, так и осцилляторы или индикаторы объема, также могут быть использованы в сервисе для ваших аналитических построений. Наши рекомендации как для сервиса, так и для брокера.